Я прошел в Гомирскую Аблоконкам, как бы в карте расширения Подал в паспорт свой, меня зарегистрировали, а ли, далее, меня не пустили за бахту. А, я запатровал книгу с как выращивать это питание, задать питание, почему меня не пускают. А прошло ли прошел 4-5, до меня пришел некий человек с и кто проходит со мной. По-первых, я не стою на улику нигде как нее шкоду кому-то, то, то меня это образило, что я лечу, что я смогу сам пройти без сопровождения по территории Гомельска Албы-Контама. тому я еще раз запотаровал книгу я ей мне не дали, и я выключил милицию на этот контакт. Я пошел сопровождение милиции, в милиции, в отдел по праце с громадянами, подал свою скаргу, а потом записал две скарги в книгу, заявы пропонул. После чего супрацовник милиции попросил меня дать положение, чему выключил милицию. Я уже избираюсь их давать, а не которые часто 3-4 хвилины ему нехтопотели в, в Центральный Раос. И меня повезли гвалтовно в Центральный Раос. Свое затримание я связываю с тем, что, по что я простых грамадянин, для чиновников никто. И их узбурило то, там некие зволицы, улицы, выкликая на их небожителей милиции. Як это так максимой тому меня не просто вырашили проучить таким чином, так это первое. А, ну а другое я так само думаю что оно, это взаимосвязано что покольки моя скарха была, уже не пешая и не по пешему выпадку, связанная с коррупцией в органах державного кирования. И пока я пишу скарги, практически ну, раз на день это по-любому, то яны таким чином так само лучше меня приучить и стукнуть по рукам, чтобы я их не турбовал. а я не буду спиняться, зараз мы подали уже в суд и обскарживаем решение уже в суде.